Приветствую вас на канале Тараторка. И сегодня я решила сделать для вас ламповое гадание. Гадание, которое будет предвосхищать некий позитив, некие хорошие какие-то изменения в вашей жизни да, на этот сезон, на осенний сезон. И знаете, чувствуется какая-то атмосфера некая энергия увядания что ли да а, какой-то депрессняк вокруг да все люди с опущенным низ взглядом и вот эта вся а, а, природа которая сейчас Постепенно засыпает, опадают листья, и вся, вся жизнь вокруг, да, она не замирает, и вот это все а, приносит в нашу жизнь какое-то, ну, какое-то отягощающее чувство, поэтому я решила немножко развеселить вас, поднять вам настроение, возможно, да, а, как-то разрядить эту обстановку, чтобы как-то полегче дышать стало, да, я надеюсь, вам этот расклад зайдет, и если это будет так, то мы будем продолжать на каждый предстоящий сезон делать такие ламповые гадания, чтобы просто поднять настроение, когда ничего не хочется, все постылило, надоело, и нужно, как-то знаете, заполнить эту пустующую чашу теплым горячим чаем ну и если кто-то из вас кофеман то соответственно кофе кто любит более гречительные напитки соответственно кому что да ну, хорошо давайте приступать опять я говорю заранее да, как обычно будет четыре позиции и внизу в описании все тайм-коды будут указаны соответственно Можете сразу выбрать нужный для вас вариант и прослушивать этот расклад. Но если вы просто пришли на этот расклад поднять себе настроение, то советую вам, конечно, посмотреть все видео целиком. И как-то, не знаю, перед сном, может быть, для какого-то заряда бодрости на предстоящий день, да, ну, то, когда откроет это видео. Ну, в общем, для этого прослушать, опять же, все варианты я вам советую. Ну, хорошо, давайте приступать. Сегодня у нас пару мистических кошек. Я думаю, котейки нам помогут в нашем раскладе, да? Подскажут что-то. Ну, и просто посмотрим на красивые картинки. Ну, давайте приступать, не буду больше вас домить. Хорошо, давайте. Первый вариант. Первый, второй, третий, и четвертый вариант. Выбирайте. Хорошо, давайте приступать. Кто не успел, опять же, можете поставить на паузу и выбрать, не отвлекаясь ни на что. Давайте. Первый вариант. Давайте продиагностируем вас до начала, да? В каком состоянии вы сейчас находитесь? Ну, это код клана воды. Это у нас а, туз воды. А, в принципе, у вас меланхоличное достаточно настроение сейчас, да? Возможно, вы подверглись как раз-таки переменам нашим осенним, да? И чувствуется некая, знаете, перемена в вашем настроении, которая достаточно часто меняется, да. И не особо это как бы объяснить. Не особо нравится окружающим у вас, людям. Ну да в первую очередь вам самим от этого тяжело, да. Особенно... Если у вас постоянно над головой серые тучи, то сляпит, то дождь, я не знаю, грязь вокруг, падшие листья и хмурые лица, то, конечно, на вас это тоже отражается, да, заражает вот этим всем серым настроением. Как бы. ну, тут очевидно, что вам необходимо как-то, знаете, подзарядиться. Давайте посмотрим еще, что может как-то нам расскажут про вас. Ух. Есть некое желание, чтобы поскорее это все закончилось, да. Я могу судить о том, что у вас некие проблемы, да, возникли, соответственно, у кого-то в личных отношениях, да, у кого-то в отношении работы. Может, многим из вас просто не нравится то место, куда вы каждый день ходите, ну или там, в зависимости от вашего распорядка рабочего, да. И есть вот некое желание, чтобы действительно поскорее зима пришла. А там мы сразу весна или лето, да, как-то время, чтобы быстро пролетело. Вот ну, в какой-то реальной стагнации находитесь. Это, конечно, не есть хорошо. И давайте посмотрим, какой же позитив придет к вам этой осенью, да. Не будем, конечно, на осень а, м -м, вешать такие ярлыки, что это именно она виновата да во всех наших несчастьях. А, давайте посмотрим, что же хорошего к вам придет, в этот период осенний и принесет вам счастье, благодать. Смотрите, у вас есть, возле вас есть друзья, которые готовы с вами разделить все радости этой жизни, да, и есть вероятность того, что вы будете достаточно часто проводить время с друзьями, как бы это странно не звучало, да, вот такой осенний период, особенно октябрь или ноябрь месяц, да? когда вот, ну, погода вообще не радует, да. И, знаете, у вас будут такие состояния, когда вам не захочется уходить элементарно, ну, выползать из одеяла, но вам нужно как бы проявить силу воли некую, да, и вам это в вашем случае поможет, на самом деле, выйти из, из, из стадии вот этого, как бы это объяснить, беспомощный колбаски, да, через не хочу, через вот это все нытье, которое будет из вас извергаться, да, не думайте, что это все того не стоит, вам, у вас очень много будет возможностей для того, чтобы через какие-то вот такие, до да, стрессовые для вас ситуации, найти что-то новое, что-то интересное, в чем-то развиться, опять же, за счет вот этих вот вылазок, да, на улицу, посещение каких-то мероприятий с друзьями, времяпрепровождения, да, совместного, вы как-то, знаете, загоритесь и Действительно, некое, знаете, придет к вам осознание того, что есть не просто материальный мир, есть еще и духовный, который, возможно, вы захотите начать развивать в себе, да, и для вас это будет, ну, вернее, вас будет это, знаете, вызывать такое чувство восторга, как у маленького ребенка, да, который встречает что-то новое, интересное для себя. И единственное, что это, конечно, будет через сопротивление некое очень сильное именно с вашей стороны происходить. И не нужно реагировать как-то так агрессивно в сторону близких, да, которые вас будут звать на какие-то вечеринки или, я не знаю, как бы не очень как вам кажется подходящие для вас места. То есть есть какая-то смена смена ориентиров, смена комфортной зоны. Да? За счет вот этого всего у вас в жизни начнет какая-то движуха происходить. Я бы так это описала. Ну, возможно, в дальнейшем вы как-то знаете, да... Я не говорю о том, что вы полностью измените свой образ жизни, просто э, я хотела бы сказать, что через эти да, э, ситуации вы что-то в новое себе откроете и захотите это развивать. Соответственно, такой вот э, позитив к вам придет это осенью. То есть вы не останетесь один, никому не нужный, никому не нужное, да? У вас, у вас просто будут действительно высшие силы направлять на то, чтобы как-то, знаете, выйти из вот этого панциря и начать как-то реализовывать себя в социальной сфере. И через социальную сферу вы найдете какой-то духовный путь внутрь себя. Вот как-то так я могу это описать. Давайте еще подведем итог до первого варианта. Ну, смотрите, у вас, возможно, появится какая-то своя тусовка или круг ближний, да. Если он у вас уже есть, то вы начнете более тесно общаться на более разносторонние темы. Возможно, кто-то из вас откроет какое-то новое для себя предприятие, мероприятие, да, которое захотел бы развивать, и вот это все в кругу своих близких, да, единомышленников. И для кого-то, кстати, это может закончиться именно тем, что придет некая стабильность, и, возможно, для многих это проиграется как стабильность финансового характера, да, то есть... Как... Некоторые из вас действительно откроют стартапы которые... У которого есть все шансы да, Занять свою нишу И развиваться ну, Как-то так я могу сказать То есть придет некая стабильность Что не может не радовать да? Особенно в такое время года Хорошо Спасибо вам, единички Надеюсь, вам понравилось Конечно Без тени нету света И наоборот Будут какие-то непло... ну, не очень приятные да, для вас а, потрясения, но это незначительно, учитывая то, что вы от этого выиграете. Поэтому я надеюсь, вам действительно немножко приподняло это настроение. Да, а, и вы внизу в комментариях напишите, а, не знаю, идею для себя какую-то, а, для... Ну, которую вы бы хотели а, озвучить, а, чтобы я ее просмотрела по картам. Ну, или просто, не знаю, какой-то отзыв написать. Было бы приятно, конечно, послушать. Хорошо, давайте второй вариант. Я вас приветствую. А, у нас сегодня ламповое гадание, да. А, осеннее ламповое гадание, наверное, я так назову этот расклад. И давайте посмотрим диагностику у вас. Ну, что я могу сказать? Либо вы в активном поиске да, партнера, либо у вас есть постоянный партнер, и у вас все хорошо. Ну, или кто из вас одинок, у вас, в принципе, все устраивает, у вас самих, и это не может не радовать. Давайте посмотрим более подробно. меня от этих карт веет таким неким флером да, в вливание в какую-то новую структуру. Да. Возможно, некоторые из вас в данный момент меняют или уже как-то начинают вливаться в новый трудовой коллектив, или общаются в каких-то новых для себя да, кругах, что-то новое изучают, а, то есть вы горите каким-то для себя новым делом, и вы не стоите на месте, и у вас, в принципе, на личном фронте, а, ну, судя по двойке, вот, да, в первой карте а, кубков, у вас все достаточно неплохо, даже если вы сейчас а, находитесь а, в свободных отношениях, ну, имеется в виду вы сами по себе, а, сами по себе, да, то вы не страдаете от, а, от недостатка партнера, Вам интересно с самим собой, что, что на самом деле очень важно, учитывая, ну не знаю, моих знакомых, да, которые очень сильно от этого страдают, от недостатка внимания с противоположного пола, да, со, со стороны противоположного пола. Вам же, в принципе, может быть даже интересно с собой. Вы не зацикливаетесь на этом. Вы изучаете что-то новое, развиваетесь, и это на самом деле очень классно. Давайте посмотрим, какое позитивное влияние а, придет в вашу жизнь осенью. Да? Ну, конечно же, не может э, ваша деятельность не, не привлечь внимание в вашу сторону, да, каких-то завистников, я не знаю, э, ленивых людей, которых, да, вот этих диванных э, экспертов... Э, ну, в общем, людей, которые начнут обсуждать ваш, вашу деятельность, да, вот ваши какие-то перемены. Но, тем не менее, вас это не, ни в коем случае не, не поколеблет, да. Вы также вот и будете идти а, с грациозной походкой, вот, да, вот как это вот кися а, по проторенному, да, пути, которую вы сами себе а, выставите, да. Соответственно, весь тот багаж, который вы накопили, вы его не просто мертвым грузом складываете, вы его действительно применяете да, путем и ошибок. Не без этого, несмотря ни на что, карты говорят, у вас есть все предпосылки да, для того, чтобы реализоваться в чем-то конкретном. Поэтому. Если у вас это, а у вас это, я как ранее сказала, предпосылки есть, и вы сможете это сделать, то, соответственно, у вас появятся люди, которые захотят ваш опыт перенять. То есть, возможно, вы из стадии ученика, да, перейдете в стадию эксперта, да, и ваше мнение будет достаточно ценным для слушателей ваших, соответственно... Ничего не бойтесь. У вас именно период реализации этих вещей на, наступает, да, этой осенью. Тут, ну, реализация именно того багажа знаний, которые вы скрупулезным трудом своим, да, и анализом смогли отфильтровать и как-то в более понятной форме, да, объяснять тем, кто интересуется тем же, чем вы, соответственно. Позитив у вас, наверное, больше пойдет этой осенью от какой-то значимости, да, в своих кругах, да, социальных, соответственно. Это не обязательно, да, я говорю сейчас о физическом, да, общении. Это может быть и через интернет, и еще как-то, да. Но ваше мнение, оно будет актуально. И вы за счет этого можете как-то поднять свою планку, да. Ну, это классно. Давайте подведем итог. Какое позитивное влияние, да. Что вам придет этой осенью. Знаете, вот у меня тут проецируется такая ситуация, когда к вам реально люди начнут приходить за советом и не просто, да, говорить спасибо, но и благодарить каким-то образом. Поэтому, то есть на вашу помощь пойдет ответная реакция и ответная помощь. Там, где, возможно, вы какие-то ситуации не можете самостоятельно решить, то есть за вас, как бы, да, это смогут и вам начнут предлагать помощь другие люди. Но это очень, очень, мне кажется, классно, потому что вам это выиграет очень много времени, и вы будете заниматься тем, чего тем, вернее, вы хотите. И я вас с этим поздравляю. Возможно, кто-то опять же какую-то популярность обретет, да. А, и... Так, популярность, авторитет. И, возможно, вы сможете превратить, как ни странно, это какой-то пассивный доход. Да, возможно, в начальных этапах он будет небольшим, но зато приятным что не может не радовать, опять же. Спасибо вам, второй вариант. Надеюсь, я вам подняла настроение, да. А мы переходим к третьему варианту. Третьего, вариант. здравствуйте. Давайте посмотрим, какой позитив этой осенью ждет вас. И для начала мы продиагностируем вас самих. Так, так, так. В чем-то вы застопорились, чувствуется такое. В чем-то, чем вы достаточно давно занимаетесь. И есть какая-то некая досада да, от проделанной работы. Ну, как будто бы вы не видите плодов. Хотя достаточно долго и скрупулезно подходили к этому вопросу, несмотря на это, у вас как-то вот некая стагнация. И она вызывает вас как минимум досаду, да. А при этом вокруг у вас еще могут находиться э, какие-то близкие, которые там подначивают вас тем, что вот, я же говорил, а ты меня не слушал, ну вот это все, да, которое... Когда, знаете, ты это делал, тебе ничего не говорили, а когда, а когда у тебя ну, результат пока что не пришел, вот резко, да, все такие э, советчики приходят. Очень часто такое происходит, на самом деле. Ну ладно, давайте поподробнее разузнаем. Ну, вы правильную позицию на самом деле занимаете, позицию молчаливого, да, такого стойкого человека, да, у которого, в принципе, да, есть внутренние сомнения, и как, как без них, да. Но, тем не менее, вы не стоите на месте, вы анализируете, что немаловажно этот вопрос, и делаете выводы из любой ситуации. Но есть некая, знаете, хандра осеннее от того, что действительно вы посадили семена, а как бы осень, а возможно зашедших вот этих уже и проросших плодов, выросших, да, вы не увидели. Но давайте посмотрим, какой позитив придет вам этой осенью. Может, не все потеряно, да? Давайте посмотрим. Ну, смотрите. Вы слишком рано опустили ну, руки, да? Возможно, вам просто немножко подождать нужно. Совсем чуть-чуть, да? И эти плоды, они не заставят себя долго ждать. Да, вы уже некоторое время думаете, что уже и смысла нет ни в чем то есть нет смысла продолжать да, эту деятельность, но на самом деле плоды они не заставят себя ждать вот, буквально чуть-чуть чуть-чуть вот, вот, еще осталось и знаете может вам просто нужно еще немножко копнуть глубже, да, вот вскопать этот верхний слой и вот там вот под вот этим вот небольшим вот небольшой толщей земли вот вы увидите свои плоды, те, которые были посажены, да? Возможно, на первый взгляд вы их не смогли разглядеть, но они есть, они есть. Поэтому не нужно опускать руки, ноги, да. Слушать чужое мнение. Вас должно слушать именно ваше, вернее, вас должно интересовать именно ваше мнение, и ничего более. Давайте посмотрим еще более подробно, какой позитив вам придет. Ну, опять же, смотрите, результат, он не будет огромным, да, но он будет. Какой-никакой, он будет. И это то, что вы сделали собственными руками, ни на что не полагаясь, да. И... Даже несмотря на то, что результат он есть, и вы его получили, все равно вокруг вас будут какие-то недоброжелатели, да, которые, которые, вместо того, чтобы самим как-то да, реализовываться, будут как-то, знаете, не особо лестно о вас отзываться и как-то умолять ваши достижения. Но вы их не слушайте, не прогибайтесь да, по других. То, что вы сделали, это уже огромный прогресс. Многие на вашем месте бы уже давным-давно оставили эту затею и пошли бы дальше, не знаю, пиво пить. Поэтому для вас, как минимум, это огромный опыт. Соответственно, тогда, когда вы тем более результат получите, ну, это, мне кажется, огромный прогресс. Хорошо, давайте подведем итог осени для вас смотрите по итогам этой проделанной вами работы да и получение вот анализируя вот эти вот подводя итоги да проделанной это работы и вот этих вот плодов непосредственно Возможно, в следующем уже сезоне, да, к вам подтянутся ваши единомышленники, и сгруппируетесь вы вместе, и как бы на основе вашего анализа, да, уже полученных данных, вы более быстро, четко обыграете ситуацию таким образом, чтобы у вас это умножилось в несколько раз, да, вот этот вот результат у вас во-первых, пришел быстро, во-вторых, вы сделаете меньше ошибок, и у вас будет команда из ваших единомышленников, и вы получите колоссальные результаты за счет того, что вот этот круг ближних единомышленников, да, который у вас... Да, не этой, возможно, осенью, но как бы в следующем уже сезоне, да, образуется, и вот именно ваше мнение, да, оно будет основополагающим, и ваш опыт будет заложен вот в этот фундамент. Поэтому я не советую вам бросать вот все, да, и уходить куда-то в туман, вам нужно дальше продолжать то, чем вы занимаетесь, несмотря ни на что. Потому что то, чем вы занимаетесь, это очень важное какое-то поле деятельности. И, возможно, это именно тот момент в вашей жизни, упустив который, да, вы будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Поэтому вот такой вот момент я вам могу сказать. Ну, давайте еще подытожим. Еще подытожим. Да, да. У вас потихоньку выстроится какая-то система, да, и вот этот фундамент, он будет более такой прочный, что в дальнейшем даст вам возможность для расширения да, вот этого вашего, ну, вот вашей деятельности, да. вот Кто-то бизнесом, я не знаю, занимается, кто-то научной деятельностью, может, ну, кто чем. Тут как бы без разницы, на самом деле, да. Главное это то, что у вас зажигает вот этот огонь борьбы, да, реализации. И что мотивирует вас вообще на какие-то положительные энергии. Поэтому я желаю вам всего самого лучшего. И не обращайте внимания на вот этих вот псевдо да, которые сами не смогли никак реализоваться, но, но критиковать как бы любой гораздо а что-то действительно ценно сделать, ну, знаете, мало кто на это способен. Но вы среди этих, ну, этого малого количества людей. И это действительно вызывает уважение. Поэтому не бросайтесь в разные стороны, да, лишь бы подальше от того, чем вы занимались. Как-то так, наверное. Да, немножко есть осадок вот этой печали, но... Все у вас образуется, все будет классно, не переживайте. Спасибо вам, третий вариант. Я надеюсь на вашу активность на канале, да, ваши замечания, вот, объективную критику и так далее. Очень надеюсь на это. На лайки, на дизлайки, на подписку. То есть выбирайте вам. Да. Но я буду благодарна любой активности на этом канале. Спасибо вам, третий вариант. Переходим к четвертому. Четвертый вариант. Здравствуйте. Так, лампа у нас расклад сегодня, конечно. Не знаю, получился ли, вы там все отпишитесь. Так, смотрите. Четвертый вариант. Диагностика у вас сегодня. Вы находитесь в активности какой-то, да? В каком-то поиске. В... Вот у вас бурлит энергия. Не стоите на месте, вы, вы, вы, вы, вы вас прямо прет. То есть осень это ваше время. Осень, возможно, и любимое ваше время года. Давайте более подробно продиагностируем вас. А, ну тут понятно. Вас э, осенью, я не знаю, возможно, много праздников да, семейных каких-то. Вот тут я вижу вас в семейном кругу и среди вот, э, близких. Но есть некая м, неувязочка, связанная с тем, что м, вот в этом семейном кругу да, вы боитесь как-то не лицеприятно отличиться да, среди остальных. Поэтому некое вот это вот чувство стабильности некой, да, оно вот слегка, конечно, ну, напрягает вас. Конечно, для вас это не есть основополагающее, да, в семейных посиделках. Для вас главное вот эта компания, вот эта вот семейность, вот эта вот родовая какая-то сила, да, ну вот вы тепло относитесь к встречам, да, с близкими, с семьей. И вообще вы очень благоприятно относитесь к своей семье. Ну, кстати, это не часто встретишь в наше время. Как правило, все стараются как-то, знаете, повзрослев, вырваться из вот этой оков родительской заботы, да, ну, у кого, конечно, как. У всех, конечно, по-разному, но, но у вас именно чувствуется вот это некое, знаете, единство, единство вашего рода. Вот вот что-то такое. Причем семья у вас не маленькая, я вам скажу. И, возможно, не так часто вы собираетесь, и, может, от этого у вас какая-то вот... Приходит чувство одухотворённости, некой, да, вот, целостности в кругу семьи, да. ну, какая-то такая вот диагностика. Если вам это откликается, давайте посмотрим, какой позитив придет к вам этой осени. Ну, смотрите, карта сама напросилась. Ну, что-то какие-то активные боевые действия Хорошо, с чем связано, Ну, смотрите, возможно, это связано с вашим выбором. Выбором, который может повлиять на всю, Ну, если не на всю жизнь, да, но на ее продолжительную часть, да, от года и более, скажу я вам так. Возможно, это связано с образованием. Возможно, вы выбираете какой то новый для себя путь для изучения, да, чего-то. Давайте посмотрим, какие позитивные веяния приведут вам эту осень. да, тут, тут прямо и ну, башня выпала. Это говорит о какой-то трансформации, да, трансформационной работе, которая повлияет на вас, как, знаете, как, как ванна, то есть очищающая, даст вам да, вот этот заряд энергии, заряд бодрости, его, ну, прямо у вас распирать будет. Для вас это реально благоприятное время, это время каких-то движух активных, да, но при этом вам самим нужно проделать огромную работу, не просто так, да, Проводить праздное время, а работать, работать. И вам это будет приносить удовольствие, удовлетворение. Ну, это классно. Ну, вот у меня, да, такое чувство именно, что это связано непосредственно с учебой. Не важно, сколько вам лет, учиться никогда не поздно я вам, Возможно, это связано с полной переменой да, сферы деятельности, вот. но, опять же, вам в любом случае придется научиться этому, то есть потратите некоторое время продолжительное для, для какой-то, знаете, планки, с которой вот можно уже какие-то плоды брать и в дальнейшем развиваться, то есть, возможно, это, опять же, в дальнейшем на вашу работу повлияет. Но этот выбор будет удачный. И вы не будете, знаете, копейки там собирать в кармане либо по закромам. У вас будет хорошая, стабильная заработная плата, которая ну, выше среднего да, у нас по стране, скажем так. Хорошо, давайте посмотрим еще, какие положительные продукты наши осенью. Осенний, осенний период. Знаете, у вас какое-то такое эмпатичное... Я не знаю, может лицо, может манера поведения, да, но вот вы вызываете в людях эмпатию, симпатию, да. Люди готовые ради вас, какие-то жертвы, да, небольшие, ну... То есть это говорит о том, что вы э, удачливый в некоторой степени человек, да. И, возможно, вам не придется долго э, тратить время, да. Э, и многие ситуации, возможно, решатся сами собой за счет просто какого-то реально позитивного к вам отношения со стороны других людей. Это реально облегчит вам путь. Но карты, так говорят. И вы будете при этом успевать и поучиться, и поработать, и, знаете, не напрягаясь, и при этом как-то время проводить. Ну, досуг свой, да, с друзьями, с английскими. Интересно, и во всех сферах у вас прям, прям движуха активная. Как-то все успевать будете. Вот так вот. Хорошо, давайте подведем итог. Ну, вы знаете, вы та гусеница, которая превращается из куколки в бабочку. Вот реально, про вас так можно сказать. Ну, у вас это достаточно спокойно проходить будет. То есть без напряга лишнего. Потому что у вас будут энергоресурсы для реализации самого себя. Самой себя. Но карта предупреждает вас о том, что не нужно копить все в себе, да, вот, ну, вот багаж знаний, еще чего-то, да. Вам, как бы, было бы неплохо, ну, помимо усвоения, да, этой информации, еще и попытаться как-то с этой информацией какими-то знаниями делиться с окружающими. Потому что за этим именно многие к вам и будут обращаться, как ни странно. Трансформация у вас, конечно, колоссальная за этот период произойдет. Возможно, многие старые какие-то знакомые, друзья, там еще кто-то, да, с какой-то новой стороны на вас посмотрят. Вот так вот четвертый вариант. Спасибо вам за то, что смотрели этот вариант этот расклад. И я надеюсь на вашу активность. Подписывайтесь на канал, чтобы смотреть дальше эти ролики, следить за развитием этого канала, предлагать свои какие-то темы да, для раскладов. И надеюсь, вы поставите лайк, если вам понравилось, или дизлайк. То есть, ну, любая активность будет очень важна для меня. Поэтому надеюсь на это. И еще раз спасибо всем, кто вообще пришел на этот расклад. Надеюсь, я смогла вам поднять настроение. Хорошо. До следующего видео. Всем пока-пока.